А от Сережа отойди, суды там. Сережа отойди. Я отойди у тебя мне. А останется. Ой-ой-падает. Нет, ага. загорелась голова. Загорелась голова. Чуть-чуть. <связь> <связь> голова горит. Дыми, <связь> дыми мозги дымят. <связь> мозги, а. Бар идет, Разум кипит, да? Надо, надо было вот голову там. Поставить, пусть у нас вот картошку охраняет. Она а теплицу сейчас подует, и все. Да разве пожар? О блять, сидя на Я На этом зима кончилась, что ли? Говорит, прощай, красиво да? Да, то жалко вот Не, а равно в душе жалеешь я жалею Машину оттирать, сколь материала <смех> у тебя. Какая-то печень уже тебя болит, Ничего. Да? Нет, что такое? Нет, что болит? Ничего такого, поджелудочное такое болит. Ха-ха-ха. У много. Башка упала, видишь, не сняла. О, как она бум! <связывается> <связывается> <Сюда>. <связывается> все не до конца выленила. Иди сюда. Зима, зима, зима кончилась. Заро! Все, весна началась. Вот. Все, мы все, все. А, виск а виск пошла виск. копать, а с меня не да, Зара, Зара. Да ладно, да ладно, ты. Там вот шишкуть горит, наверное, уже будет. Зара? Не да. Зима сгорела. Здравствуйте, весна. Сгорела зима.